Ребятки, не знаю, как у вас, а для меня это сейчас был просто культурный шок. И снова, хаешки котятушки с вами Неллиал. И, наконец-то, свершилось чудо. Я ждала, я очень долго ждала. Я ждала это событие так, как не ждала своего дня рождения. А именно, обновление с новой локацией. Честно говоря, я еще не запускала... Потому что я оставила самое вкусненькое на этот момент. То есть, когда я только начну играть, потому что, блин, эти эмоции не тогда Итак, давайте играем с Крейси в новой локации на нормальном режиме. Дочь господина Майлза действительно заинтересована в проклятии. Возможно, ей стало известно что-то. Что я пропустил? Я не находил ничего подобного в особняке. А значит, школа может являться неплохим предположением. К тому же, недавно она закрылась. Почему все, что имеет отношение к этой истории, начинает гнить со временем? Ой, я не знаю, но давай-ка это выясним. Покупка Джон. Смотрите, в школе звонок оповещает о начале и окончании уроков. Все двери аудитории открыты во время, видимо, перемены. То есть постойте! Это значит, что я не смогу заходить в аудитории, когда идет урок? Ох, юпер, не карась, продолжить! Ребята, это будет полная жопища, давайте ее! Вау, вау, вау! Стоять, это что? Серьезно? О, серьезно? Ребята, у нас тут упрощенная схема сбора мешочков. И где у нас появляется крыса изначально? Вай, ребят, тут заблудиться можно. бесец Омай. Э? Фак, Ребзи моменты, когда звонок звонит, все-все-все двери открыты! То есть, если Крейси будет на нашем этаже, будет рядом с нами... А? А? А? Ой, близко! О, здорово! То Крейси сможет сюда залететь и убить нас! Вот это я понимаю, писец. Так, что это такое? А? Блин, это пугает! Звонка не было! Стоя, Амбра, я могу сюда нажать! Знакомое чувство. По всей видимости, пацан, ты здесь училась. Ё-моё. Сюда не нажать. Зато, смотрите, здесь какая-то записка. Точнее, блокнотик. Глобус. Нажать нельзя. Печаль, беда. Печаль, беда. А здесь закрыто, гляньте -ка. Где Крейси? Гляньте. в пень. Кстати, смотрите, Сколько всего мы можем собрать, это же вай. Стоп, ты так и не пришел, хотя и обещал. Внимание, сейчас она ничего не говорила. Возможно, это из-за того, что как бы это версия. И блядь, я ее видела. Какая же ты прекрасная, чупакабра! Школьный проект. Краиси, краиси, сколько можно. Надоело. Каракатица, что ты мелкая. Давайте спустимся. Что это такое? Хрень какая-то. Интересно, эти двери тоже открываются? Если да, то, то мне пипяо. История семьи. О, смотрите-ка, какие-то архивы. И некоторые из них мы можем открыть. Это семья господина Майлза. Что это? А, Ой, я думала на это нажать можно. Окей. Честно говоря, мне нравится локация, но, ребятки, как школа может быть связана с господином Майлзом? Я просто не понимаю. Смотрите, что это такое? А. Здесь, по всей видимости, был врач. Ее учитель сделал некоторые записи на обратной стороне. Это семья порох, бегите отсюда нафиг. Вау. Еще одна комната. Фу ты, комната, лестница. Сразу вспоминается о Балди. Вот не знаю, как вам, мне вспоминается о Балди. А это прям какая-то комната для допроса. Да ты стебешься, Крейси! И так, по всей видимости, я очень много чего пропустила на первом этаже. Или на втором. Это уже не второй, это, блин, третий. Третий мотивой этаж. Reading room! Писец. Столько библиотечных учебников. Что это может значить? Есть вероятность того, что господин Майлз не просто как-то связан с этой школой, он был то ли руководителем, то ли старой школьные аттестаты, то ли... Не знаю. Проклятие присутствовало в течение поколений. Ага, значит, все, кто учился в этой школе, кто связан с семьей Крейси, те были под действием... проклятия. Не могу идти, нужно найти больше мешков. Смотрите, какая дилема котятушки. Оказывается, что выход находится на третьем этаже. Гениально! Блю-блю-блю-блю! Блю! Она залетает в комнаты писец! Ребятки, не знаю, как у вас, а для меня это сейчас был просто культурный шок. Бжух. Ух ты! Наконец-то подробности. Примечательно то, что я никуда не нажимала. Динамик. Здесь мы были, а здесь мы не были, и тут мы можем прятаться, ребятки. Какая прелесть! Я надеюсь, кабинка туалета не откроется со звонком, а то если она откроется, то крайне такая. О, мужик, что ты тут делаешь? Только помогу. Опа! Смотрите какой класс, компьютерный прям. Открывайся ты, Берись. Для начала давайте дождемся, когда Крейси улетит из нашего этажа. И как только это случится, попробуем найти оставшиеся два мешка. И после этого прочитаем все то, что мы с вами надыбали. Если что то не надыбали, то придется заново проходить игру, искать, тыкать, находить, да как это обычно все пр*ть. Я сейчас испугалась. Если меня сейчас Крейси убьет, то это будет очень плохо. А теперь давайте посмотрим. Ух ты, у нас столько всего еще недоступно. Пора убираться отсюда. Бегите. А мы бежим, бежим, бежим, а мы бежим. Поднимайся наверх, пацаны, ты смоешь. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Но сперва. Ой, я случайно, ребята? Ну ладно, это была она, я точно уверен. Это здание заброшено, что она здесь забыла? Не могу избавиться от чувства того, что она зовет меня. Куда-то к себе, в тень. Что же делать? Ребятки, не знаю, как у вас, а мне почему-то кажется, что что-то эта история не договаривает. Есть вероятность того, что будет еще одна часть, но сперва давайте-ка. Да, поиграем на новичке. В новой локации и соберем оставшиеся предметы. Ага. Мы не нашли еще один, два, возможно, три предмета, на которые можно тыкнуть. И осталось открыть три диалоговых окна с Крейси. Итак, давайте-ка идем исследуем этот раз каждый уголочек этой школы. Протыкаем все, что можно. И откроем все диалоги. Далее попытаемся выстроить хоть какую-то сюжетную линию, связанную с этим местом. Ага, школьная система вещания. Полностью уничтожена. Где я могу подняться? По ХЗ на самом деле. Я прям по шкафчикам бегу. Не, ну надо же было вот здесь мне так обломать. Крыси может, крыси может, все что угодно. Ты, ты, пацан! Ты дебил! Я вообще-то хотела просто... План эвакуации, да ладно? Так, четыре глаза, она где-то на первом этаже. Это значит, я могу спокойненько... Да, могу спокойненько спуститься. Так, это выход, я все не могу привыкнуть к этому. Почему выход находится так высоко, и стопендра? здесь кровь? У меня есть предположение, что здесь кого-то тюкнули. И кстати, вы видели? Во имя избежания бага с лестницы здесь все закрыли скамеечкой. Правда, я не думаю, что это поможет. Вау, меня подбросило! Огонь! Он жжет! Он причиняет боль! Пожалуйста, выпусти меня, мне очень жаль! Смотрите, кстати говоря, у нас одни и те же фразы, что в старой предлокации, что в новой. Ой... Видели? Мы прошли сквозь закрывающуюся дверь. Мы не нашли лишь последний предмет. Может это самая парта? Нет. Теперь то посмотрим у вот сюда, какой-то мы предмет пропустили. Точнее не мы, а я. Потому что кто я? Я лошара водоплавающая. Все таки где? Туалет. Зеркало. Что мне надо тыкнуть? Куда? Нажать надо. А где она блин? На каком этаже? видимости не здесь Да ладно бля бля бля бля бля бля Вспомнили говно Вспомнили говно Я давно почуял, чем пахнет Блядь, ты за... Ох, Крыси! Ох, Крыси! Орю... охренела, что ли, там? Ага, смотрите, теперь Выход у нас находится внизу Охренеть! Выход меняет свое местоположение и я даже не знаю, мне радоваться или плакать. Что мне надо делать? Что же теперь, ребятки, давайте почитаем, что у нас здесь написано по нашей истории. Единственное, я так и не нашла последний предмет. Поэтому, ребятки, если вы его найдете, то, пожалуйста, напишите мне об этом в комментарии под этим видео. На всякий случай, все предметы на локации особняка и больницы я нашла. Поэтому не нужно повторно мне это писать. Спасибо. Я очень рада, что вы обо мне заботились. Итак, знакомое чувство. Я снова чувствую чего то присутствие. Кто на этот раз? По идее, это было бы уместно, если бы на этой локации была не Крейси. А вообще, а вообще, смотрите. Было бы очень клево, если бы на каждой локации был свой монстр. То есть сначала мы встретили, к примеру, к примеру, дружка. То есть особняк, кто из где мы были, дружок. В больнице Чарли, а в школе Крейси. которой и коснулось это проклятие, потому что на член семьи Господина Майлза. Итак, школьный проект. Хм, довольно интересно. Кажется, это школьный проект. Он довольно старый. Я должен быть осторожным. А как, простите, связана осторожность и школьный проект? История семьи? Это родословная. У меня мурашки по коже, когда я прикасаюсь к этому. Здесь все не так просто. Заголовок вполне можно прочитать. Что ж, раз имеется родословное, то смотрите. Есть вероятность того, что господин Майлз был как бы директором или кем-то из управляющих этой школы. И поэтому все его удовольствия Родственники, я там даже не знаю, может быть, потомки. Нет, потомки, это да, потомки. Может быть, в он сам, вот теперь его потомки, то бишь Крейси и Эмилия, тоже учились в этой школе. Поэтому здесь такая как бы родословная, прям даже не знаю. Что ж, это семья господина Майлза. а та то что, пацан, это было так неожиданно, я прям не могу. Я понял, оно принадлежит дочери обреченного человека, Эмилии Майлз. Это не просто течение обстоятельств. Возможно, тут есть связь с моими видениями. Эмилия? Погодите-ка, погодите. Я вот этого вот сейчас не понял. Видение, Эмилия... А, постойте, так Эмилия что-то нам оставляла. Ведь какое-то послание, когда мы были в этом, в больнице. Возможно, вот она, эта связь. Ее учитель сделал некоторые записи на обратной, видимо, стороне. Не поместилось, это же в версия все в порядке. Еще больше информации. Учитель Эмилия оставил заметки с обратной стороны. Много писанина, но какой ужасный почерк. Это нам такую информацию дает прям вообще. В заметках упоминается проклятие, а вот это уже что-то. Она уверена, что проклятие следует за людьми с бедами. Господин Мэл, должно быть, был неплохой... Неплохой... Наверное, неплохой жертвой люди с бедами. Смотрите, эм, господин Майлз дружил с нашим отцом. По идее. Да, который там это предатель, все дела. Вот. И и, и, и и из за того, что они проводили всякие там вот эксперименты с трупами там и так далее, это опять же предположение, ребятки, просто... It's time to строить теории, мой ингредиент конечно. Вот. И, по всей видимости, это проклятие перекинулось на семью господина Майлза, потому что какая-то беда их преследовала в роду. И вот эта беда и, и является проклятием. И то есть, смотрите, какой замкнутый круг. То есть, меня преследует беда под названием проклятие. Из-за того, что меня беда преследует, опять же, меня преследует проклятие. Что за... <с Designer> Я не знаю. Что ж, окей. Okay. Проклятие присутствовало в течение поколений. Но это мы уже поняли. Она проводила некоторые исследования, Ребенок, маленький ребенок, самый младший член семьи провалил съедобные. Окей. Проклятие присутствует в течение поколений. В основном в семье Майлза, но не исключительно в ней. О, да. Я ходячий доказательство этому. Да. Ведь теперь проклятие перекинулось и на нас. Помните? Теперь это бремя лежит на твоих плечах, бедная душа. И по всей видимости, ребята, так как все члены семьи были уничтожены. То проклятие касается того, кто к нему именно либо притронулся, либо как-то косвенно касался этой семьи, то есть имел к ней отношения. А мы делали и то, и другое, поэтому все теперь проклятие на нас. И пока не будет уничтожена моя семья, и в том числе я, как главный носитель проклятия, то проклятие так и будет бродить тут в этих стенах и так далее. Вот, только мне интересно, а как оно будет преследовать мою семью? По идее, монстр ведь... Ага, я только что хотела сказать, что монстры не покидают своих владений Однако, здравствуйте, Крэйси присутствуют у нас и в особняке, и в больнице, и в школе Я не думаю, что это все одно здание Может, какой-то один сектор Не знаю Может, у них какой-то портал есть Или... Или, типа, мы появились в каком-то здании, чтобы разобраться И призраки такие Опа-на, здание захвачено, Вася Давай, шмыхай отсюда Деньги только оставь, а то нам надо жрать Пиццу закажем хоть Окей Наконец-то подробности. Она думает, проклятие заставляет нас видеть нечто. Не то, чтобы видеть как галлюцинации, а осознавать это. А вот это уже очень интересная деталь. Ведь смотрите, не то, чтобы видеть как галлюцинации, а осознавать. Это же может значить, что мы просто помним, что проводились какие-то эксперименты с вызовом духов там, я не знаю... Что у нас дружок был мертвый, и возможно, из-за того, что мы ему сами и обезобразили морду. Ну, потому что вот ты писал, типа, за да что там это было больно, там сидела. Возможно, мы его сами и убили в об пробег... этом не знаю. Короче, да. Поэтому мы видели, например, галлюцинации с дружком. Мы внутренне осознаем то, что мы натворили, что мы обезобразили встать, возможно, он у нас злой, обиженный там, не знаю. Какие-то вот негативные эмоции Из-за этого проклятия все это оживает в нашем же сознании И умираем мы опять же из-за того, что мы осознаем Что вот, вот он стоит сейчас передо мной Вот этот пес адский Если он пронит на меня, он меня разгрызет и все То есть опять же, вот эта вся мысль, она материализуется А это, кстати говоря, не только проклятие, ребята Так и в жизни получается Все, о чем мы с вами подумаем, однажды может материализоваться Поэтому давайте Я хочу стать миллионером, я хочу стать богатым Я хочу быть этим, я хочу спать так ли это, что все, что я думаю, имеет значение? Так, это так. Это значит, я вижу свое прошлое, мои ошибки, мои искушения. Я вижу ее. И. Нет, я не могу заново прожить это. По всей видимости, вот это Крейсе, это как амнезия, призрак прошлого. Я сказала амнезия, потому что есть игра такая, а я хотела сказать призрак прошлого. Короче, мы не смогли защитить нашу возлюбленную, и теперь она как, как призрак преследует нас. Типа, э -э -э, ты меня не защитил. Я буду терзать твою душу и все дела. Вот, и, наверное, господин Майлз, который стал демоном, это опять же, вот как мы себе воображали его, то есть в облике демона. То почему телепортироваться, может, непонятно. Хи -хи. Вот, и поэтому он тоже преследует нас, потому что мы терзаем себя чувством вины за все произошедшее. И, по всей видимости, Эмилия, которая видела, как постепенно сходит с ума ее отец, как сошла с ума мать, как начинает сходить ее старшая сестра, уже в своем маленьком возрасте начал догадываться и понимать, что происходит. И вот это, ребята, самое страшное когда все сваливается на плечи маленького ребенка и без того беззащитного маленького дитя. Бесполое дитя! Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Мне нужно освободиться. Я должен найти этого учителя и еще больше записей. Она определенно знает много о данном проклятии. Я должен, нет, обязан избавиться от него. Возможно, что учительница также имела отношение к семье господина Майлза и к самой Эмилии. Может быть, из-за того, что она пыталась помочь маленькой девочке справиться с этим, проклятие коснулось и ее саму. Поэтому она и оставляет эти записи, как бы и себе в памятку, и в помощь тому, кому она понадобится. Возможно, поэтому по всей школе вот эти все подкастки ей разбросаны. Итак, разбитый звонок. Удивительно, что он все еще работает. Кстати, да. Потому что я такая, тык, разбитый звонок. А как он звонит вообще? И вообще, почему все двери открываются, когда перемена? А еще он определенным образом влияет на двери, когда звенит. О нет. О, yes. Воистину, о нет. Потому что, черт. Это Крейси, это паскуда маленькая. Летающий факт. Не, ну надо же было пролетать такая мимо, вроде же все кабинеты закрыты, все дела, и она такая посмотрела в свою стеклянную верку. Ага, значит ты здесь находишься, а я залечу, как тебе убью, как тебя там потихонечку. А может это быстро наделать, кто знает. В любом случае сверху. Школьная система вещания полностью уничтожена. Очень интересно, что это такое они сообщали через данный агрегат? Может они просто прощались с учениками перед закрытием? Надеюсь, да. Старые школьные аттестаты... Кажется, эти аттестаты об окончании школьного образ... образования. Образование? Да, Кажется, эти аттестаты об окончании школьного обучения. Один из них поврежден. Как будто кто-то раздавил. Аттестат? Раздавил? Ха, окей. Столько библиотечных учебников. Они сильно устарели. История, фольклор, художественная литература. Довольно старый комплект. Черный блокнот. Умрет тот, чье имя тут написано. Очень глупая шутка. Вообще-то это отсылка к тетради смерти. Я прям вот, я похлопаю, серьезно, это очень классно. План эвакуации. Отлично, мне будет проще перемещаться здесь. Надеюсь, я не заблужусь. Эх, а я так заблудилась уже. И, кстати говоря, касаемо плана эвакуации, это та самая причина, по которой у нас отсутствует карта. Разрезанная хэллоуинская тыква. Воняет! А ты что думал, сколько тыквы простояла здесь? Кстати, говорят, тыква в довольно хорошем состоянии, она бы должна была сгнить там уже хрен знает сколько времени назад. А школа такое чувство, что у нас заброшено было лет 20 назад. Ну и учебники все старые. Просто я не думаю, что в наше новое время все дети учились по старым учебникам, там до исторических времен каких-нибудь, я не знаю. Ну или ее там это... формалин? Нет, формалин это не то. Воск. Как она? Бальзамирование? Нет, это трупы. А, как называется эта хрень? Ну, короче, чучело. Не знаю, декоративная какая-то. Ну, добавили ароматизаторов, чтобы она воняла. Не знаю. Должно быть полностью прогнила изнутри. Ее оставили тут после Хэллоуина. Блин, Хэллоуин мне очень нравится. Надо же было так фильм слить. Динамик. Скорее всего, именно ученики услышали последнее прощание перед закрытием школы. Грустный денек должно быть. Ха -ха, ты думаешь, что грустный денек? Да ты знаешь, как были рады эти школьники. Вот прям зуб дают. Итак, у нас все то же самое, Крейси говорит ровно то же самое, что говорил в особняке и в больнице. Поэтому, ребятки, давайте перейдем к следующему герою. Итак, давайте-ка посмотрим. Я думаю, у нас здесь все будет ровно то же самое, да, ребята? Уважай своего отца. Чего ты, твою мать, это не господин Майлз, это... Это наш отец, а Майлз вообще пропал, ход этот говнюк, потому что... Что ж, ребятки, по всей видимости, здесь у нас все ровно то же самое, поэтому я не вижу смысла играть за дружка там против дружка. Касаемо этого предмета, ребята, у меня есть два предположения. Первое предмета еще нет в игре, потому что это бета-версия. И, возможно, с выпуском очередного обновления, когда уже остальных появится эта версия и все дела, я думаю, тогда у нас и добавится этот предмет. Ой, дите, вот, и у меня есть предположение, что вот эта вот доска с надписями, она является тобой подсказку, только нужно найти это место, следовать маршруту, и возможно тогда нам откроется какая-то секретная комната. Как в Гарри прям. Надеюсь, это не в толкане. А вдруг? И для полноты картины, ребятки, давайте посмотрим, изменилось ли что-нибудь в других наших локациях. Куда пропала вся моя история? Эээ, а я не понял <си> О, цифра Кстати, мне кто-то писал, что если много-много-много тыкать на глобус То что-то там у нас появится а Пока что я вижу только странные текстурки глобуса Поэтому, ну я довольно много протыкала Ничего не появилось, никакого скримера Поэтому, ух ты, как ножовка берется Поэтому все это неправда Я думаю, что если бы оставила нам Паулина пасхалку То она бы написала хотя бы в плей-маркете там или, или где-нибудь еще в санглоге может быть что типа там какой-то сюрприз вас ожидает, но ну, чтобы его увидеть, а это в принципе очевидно итак, смотрите никакой истории, а я вот этого не понимаю это случилось потому что новая локация об этой версии и все дела бегите Давай лети, мне моё сладенькое сусапуся. Ты что там у это замедлилась-то? <звы> Она меня сейчас немножко странно убила, ребятки. Очень странно убила, и что с моим мешочком? Ну, что ж, думаю, в больнице ничего не поменялось. Ну что ж, ребятки, вот такое вот крутецкое обновление, честно сказать, мне очень и очень понравилось, я в полном восторге. Что ж, ребятки, так как я дождалась обновления, то вскоре, возможно, будет еще одно видео по этой игре. На этот раз по старой версии вместе с Мистерием, потому что вроде про мистея я не снимала, а обещала. И также скоро будет еще одно отдельное видео, потому что одна подписчица... Просто респект ей и уважуха прислала мне крутецкий бак из старой версии, который я просто обязана вам показать. Ну что ж, ребятушки, я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это так, то поддержите меня своим царским лайком под этим видео и мужицкой подпиской на мой канал, если вы еще не подписаны, конечно же. И кикните на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и стримчанские. Ну что ж, ребятки, всем до скорого. Пока-пока. Блин, столько входов и выходов, я не знаю, где Крейси. Графон, что с тобой? Давайте спрячемся вот так. И где она? Она летает у нас. Где она летает, не могу понять. Блять. Знать бы, где эта коза летает. Просто знать бы, где эта коза летает. Ой, ты господи, а сюда я могу нажать? Не могу. Сюда тоже не могу. А куда мне нажимать? И на грамоту никак не нажать. Крейси на нашем этаже появилась она не здесь. Поэтому давайте-ка, пора убираться отсюда. Где ты, Крейси милая? Знаете, я, наверное, лоханулась тем, что... Поставила игру на легкий режим. Потому что пока мы дождемся, когда она прилетит... В случае чего, это же жопа. Блин, а так комната? Наверняка в ней можно спрятаться, но здесь есть подлянка, потому что если Гресси залетит, то мы отсюда уже не выберемся. Так что, это как повезет. К примеру, может, сюда куда-то надо нажать. Давайте глазик соберем. Может вот это нажать? Что это такое? Ну, это с информатики, это понятно. Здесь пусто. какие Если бы сейчас спускалась крейси. И мы такие. Hello, мы перетыкали все, что можно было, кроме компьютеров и вот этой доски. Крейси, кто за заебал. Блять! Может, что-то лежит на каком-то стеллаже. Не знаю, может, что-то про... с проклятием связано там. Не знаю. Вот что-нибудь. О, любовные записки, подними. Возьми пригодится в жизни. Может реально на разбитая кошка надо нажать? На жалюзи вот эти. Блин. Сжалься надо мной. Где выход? Может на часы? А, на карту. На текстурку. На растение, что высушено. Кстати, посмотрите, какая прелесть. У этого растения постоянно пропадает текстурка. Сюда... А гербоя на, на флаге. Куда мне нажать-то надо? А это коза где летает? О, еще и сквозь стены. Крейси, да ну читерин! Где крейси? Оно не впереди, это точно. Блять. Бегите, а где она? Вау. Крейси, сорян. Ну. Ну нет. Возможно, здесь такая же самая хреномантия, какая была у нас при первом обновлении в этом. Как ой, ой. Здесь все заделается. снова в этом месте я.